одноклубники всех приветствуем на обзоре у нас мотобуксировщик железная собака шириной гусеницы 600 миллиметров и длиной базы метр семьдесят данный буксировщик был окрашен в камуфляж охотник полностью целиком на буксировщике у нас установлен двигатель зонгшин с электрозапуском также дополнительно был поставлен реверс-редуктор, аккумулятор. И по желанию нашего одноклубника Владислава был поставлен гидравлический тормоз. Данный букс будет эксплуатироваться вместе с модулем толкач. Руль мы данному буксировщику не делали, но сделали ПНД ящик в багажный отсек. Ящик сделан плотную с багажным отсеком ящик сделан из двух отсеков раз отсек открываем и второй отсек то есть ящик очень получился большой вместительный ящик на защелках также можно и установить замочки на него Данный букс представлен на подвеске катковая, мягкая, независимая. Также у нас рама универсальна, все подвески между собой взаимозаменяемы. Можно поставить как подпружиненные склизы, так и цельнорезиновые колеса, смотря какие задачи будут. Также у нас есть поддерживающий ролик, чтобы убирать верхние колебания э, гусеницы буксировщик, как ранее сказал, будет с модулем толкач фару мы не выводили переключалку вывели между баком и капотом чтобы завести правую руку назад и включить нужную скорость Толкач. рулевое толкача будет установлено в сане шириной по нижней части в 650 мм длина саней 1,60 м сани имеют отбойник санки подшитые накладки на одни саней. Здесь у нас установлены звезды 11 на 32. Буксировщик будет тяговым. Буксировщик будет у нас тяговым. Будет управляться с модуля толкач. Толкач здесь представлен у нас с двумя фарами на 60 ватт. Амортизатор рулевого. То есть по твердой накатанной дороге удары будут восприниматься мягко, отбивать ничего не будет. Устанавливается рулевое на днище саней и фиксируется болтами через накладку, либо подрез, кто как ездит. По органам управления на толкаче установлены ручки с подогревом двухрежимные, кнопка заводка мотора, глушение, включение-выключение фары. Фары светят очень ярко. Также присутствует кнопка для фонаря заднего хода. Когда будет сдавать Владислав назад, будет загораться фара заднего хода. Данный мотобуксировщик уезжает у нас в Кемеровскую область. Будет штурмовать снега. А мы будем ждать фото и видео отчет от нашего одноклубника. Всем спасибо за просмотр. Пока.